Добрый день, уважаемые коллеги. Я, плавник Родион Борисович, на ближайшей встрече расскажу вам, какие изменения нас с вами ждут в 2023 году в связи с введением нового приказа 192-го об изменении 157-й единого плана счетов. Смотрите на видео, консультант.